Всего один теракт был совершен на территории России в прошлом году, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью российской газете, опубликованном во вторник, 15 января. Он уточнил, что за последние пять лет террористическая активность в стране снизилась более чем в 20 раз. В 2018 году было совершено 9 преступлений террористической направленности. Патрушев напомнил что Россия столкнулась с терроризмом в середине 1990-х годов, одной из первых в мире. Снижение террористической угрозы связано с четкой работой спецслужбы правоохранительных органов в нашей стране. В результате чего предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 20 терактов в 2018 году, рассказал он. По его мнению сейчас наблюдается снижение террористической активности, значительно улучшилась обстановка на Ближнем Востоке, что напрямую связано с ситуацией в Сирии, между тем в Европе из-за миграционного кризиса она, наоборот, возросла. Однако самая большая деградация ситуации Наблюдается в Афганистане, уточнил секретарь Совета Безопасности. Этому способствовало более 15 лет нахождения американцев в этой стране, заключил Патрушев. Николай Патрушев не уточнил. О каком инциденте идет речь, сообщалось... Что именно по статье УК РФ террористический акт квалифицировали взрыв у здания управления ФСБ в Архангельске, который устроил подросток-анархист 31 октября. Так как теракт предварительно рассматривали стрибу в колледже в Керчи, устроенную старшекурсником. Однако после выяснения всех обстоятельств статья была изменена на убийство двух и более лиц общеопасным способом.